всем привет с вами сергей иванов и я продолжаю голодовку samsung продолжаю рассказывать о своих наблюдениях во время голодовки значит анекдот вспомнил ну на тему видео человек значит долго голодал очень долго голодал пол не, не важен мужчина женщина в общем человек голодал очень долго, Ну и, значит, пошел с друзьями его, говорит, пошли в лес грибы собирать, ну пойдем. Ну, в общем, ходили, ходили они ходили по лесу, этот человек, и, в общем, ходил, ходил, там, набрал сколько-то грибов, это не важно, вот, ну, и, значит, приперло ему по-большому, ну, захотелось ему. Ну, в общем, снял он штаны, присел в траву, сидит, значит, делает свои дела, значит, а потом слышит хрум-хрум, хрум-хрум, -хру. ну, кто-то что-то ест и живет. Ну то есть рядом он раз по сторонам думает, кто ж там за мной наблюдает я тут присел туда там вот. да нет посмотрел вроде нет кого опять присел опять только присел хром хром хром хром опять встает смотрит да что ж такое не дадут нормально значит это самое посмотрел по сторонам нет никого на опять хром хром потом значит раз оборачивается ну а это его Травущий Вот такой вот анекдот. Почему на тему рассказываю? Значит, где-то после двадцатого дня голодовки такая тема началась психологическая. Одна из тем по психологии голодовки, Там есть еще какие-то моменты в отдельном видео, но сейчас не об этом. Значит, вот представьте, вот после двадцатого дня голодовки вы засыпаете, да, спите, вам там сны, ну, всяких снов, как обычно, там, вот. Но вам начинают появляться сны периодически, там, ну, не каждую ночь. Ну, через ночь, наверное, точно. А то и, был, и бывает каждую ночь. Ну, пробелы бывают, скажем так. Значит, что снится? А вот представьте, как будто ты э, где-то там в гостях, вариации разные. Ну, в гостях, ну, в ресторане, в кафе там, дома, все что угодно. И вот как будто ты садишься вкусная, ароматная еда, сон, ну просто 8 стока ну разрешение, то есть в цвете. Вкус, то есть ты чувствуешь запах, там все это, оно такое красивое, это еда такая красивая, ее так много, вот, и ты берешь там, ложку, вилку или руками, ну, в зависимости от блюда, и начинаешь есть, и она такая вкусная, это, это, это, это всю ночью, это сон напоминает. и вот ты когда, когда жуешь, там, наслаждаешься все это, все у тебя хорошо, все. И потом ты глоток делаешь, проглатываешь это. Ой, она еще вкуснее там. Ну, в общем, то, что не прочувствовал при глотке, прочувствовал окончательно блаженство там и так И вот ты потом опять в... жуешь, второй раз глотаешь, значит. Потом третий раз там проживал, там, вкусную еду проглотел. А на четвертый раз. Вам, наверное, тоже смешно, но мне не до смеху. Значит, на четвертый раз ты вскакиваешь во сне, да, ты просыпаешься от испуга. Реально от испуга просыпаешься, потому что я в предыдущем видео, подписывайтесь и посмотрите все видео пронумерованные, там я все разъясняю, что я могу умереть на нынешнем этапе голодовки samsung я уже далеко зашел любая даже ложка еды приведет к моей смерти ну, я все там объяснял еще плюс в интернете можно посмотреть вот и вот организм как бы вот такая интересная ситуация ты как бы есть хочешь во сне ты наслаждаешься этой едой ты в жизни так не насладишься вот. когда ты не голодный ты наслаждаешься там какими-то бывшими какими-то моментами из жизни там м -м, редко когда поглощение еды, наслаждаешься какими-то любимыми моментами, там, из происходящего или и, как бы не из происходящего, то есть ты предполагаешь там, там фантазии какие-то там разные. Но вот сейчас конкретно больше всего во сне наслаждаешься едой. И ты просыпаешься от того, что ты как бы ты съел, что же что же я наделал, я же голодаю, ты же сейчас умрешь. Это... Ты же съел три ложки какой-то еды, и теперь смерть. То есть вот этот организм, как бы вот эта борьба противоположности. Да? Организм как бы нужно выжить, и, ну еда нужна. Организм, мой организм, понимает, что еда сейчас для меня я. Вот. И вот такие каши... Это, ну, я не знаю, как можно от приятных вещей поймать. Кошмара, но вот это одна из вещей. Обычно если у тебя есть кошмара, он там начинается от начала до конца ты весь там дрожишь, там, дергаешься там, а здесь начинается так на позитиве, а заканчивается, когда вот у тебя без что ты вот вот сейчас умрешь, все три ложки сел, все, как говорится, я дохлебнул, осталось только дожидаться смерти. А напоминаю, смерть вот, очень мучительная когда ты долго голодал и вот ты скушал что-то твердой пищи, и даже и жидкой пищи, но если она жирная то в принципе это смерть вот как-то так вот такие вот странные вещи происходят во время голодовки Samsung. спасибо за донаты спасибо за подписку приятно много будет еще интересного каналах это не только голодовка голодовка это, это период как говорится период в моей жизни я не знаю чем он закончится какой это период окончательный будет нечто дальше будет поэтому подпис, подписывайтесь чтобы ничего не пропустить она в реальном времени происходит вот. подписывайтесь а! И про витамины. Я говорил, значит, тест, кто хочет конкретно задонатить на тест, тест на витамины, проверить, сколько витаминов при так стольких днях голодовки в моем организме и при разных вариациях. Там есть интерес. Самому не охота на эти деньги тратить. Поэтому, если у вас есть интерес, провести на мне эксперимент, присылайте донаты, пишите. Значит, тест на витамины Samsung. Вот так называется. Тогда он пойдет на тест. А так я потрачу на разумное потребление. Шучу. Вот. И да, я забыл запом... напомнить. Периодически буду напоминать, я оплачу налоги со всех, согласно законодательству Республики Беларусь, со всех донатов. Ну, как добропорядочные граждане, да вам советую. Подписывайтесь. До встречи в следующем видео.